Сейчас вытаскивай, да? а что за нитка стоит? Сейчас качали, блядь. Слайк, подплывай, блядь. А ну потаси его. Да его да, маму ебал. Ой, блядь. Вот ты а так. Горб... Это, горбуном, да, цеплял его? Или чё, Нет, у него там... блядь, вытаскал а на... на берег. Просто. Ты можешь подплыть, на, на блядь. На спине, ты видел, что у него? Блядь? Так Какая... мы его долбили, нахуй, блядь. Мы его резали, блядь. Стой, не крутись. Еб твою. Мы его убивали, блядь, потому что не вытащили! Не могли вытащить. Подплыви ближе. Ты на видео себя? Да. А можешь поднять его. Да как он поддымет? Ты ч, Слай? Подплывай еще ближе. Сейчас ага. подожди, может быть он сам сейчас дернется. Увыркнется как-то. Ага, вот. О, да, да. Вот Ты это блядь. свинья. Бля, так и хорошо у тебя веревка была, да? За блядь. это ж. Хвост-хвост сними, ты видишь? Ну это его? ж якорная, блядь! Ну я понял! Якорь отцепили, блядь, а куда его?